Приветствую, дорогие друзья! Продолжаем цикл лекций, посвященных здоровью. И сегодня мы начинаем говорить о самых распространенных заболеваниях, о самых распространенных проблемах, которые встречаются достаточно часто. И именно сегодня мы говорим, наверное, вы уже увидели по картинке, о здоровье глаз, о полноценном зрении. И сегодня, конечно же, мы рассмотрим каким образом, применяя прибор «Паркис Медикус», мы можем восстанавливать свое зрение. Но прежде чем мы рассмотрим, как можно восстанавливать зрение, давайте мы посмотрим сначала, как, происходит, как вообще устроен зрительный анализатор, а именно наши глаза, и каким образом происходит нарушение. Помните, что зная причины заболеваний, мы, устраняя эти причины, мы можем восстановить зрение. И я хочу вам сказать, что применяя прибор Parkes Medicus, мы достаточно быстро можем восстанавливать зрение. Это то, что получают уже многие-многие пациенты, которые применяют эти технологии в своей жизни для восстановления здоровья. Итак, дорогие друзья, наверное, каждый из вас сталкивался с тем, что глаза устают, может быть, есть какие-то уже вопросы по зрению, либо вы далеко плохо видите, либо близко, либо обязательно есть в вашем окружении люди, которые недостаточно хорошо видят. И очень часто нам предлагают очки. Это здорово, это классно. Но очки, с одной стороны, мы можем сравнить с костылем. Представьте, дорогие друзья, что руку, которая фактически не очень хорошо работает. И рука, соответственно, не будет достаточно полноценно работать так, как работает другая рука. Почему я заговорил о руке и почему я заговорил о мышцах? Дело в том, что наш зрительный анализатор, наш глаз очень обильно снабжен разными мышцами, которые выполняют разные функции. Те функции, которые способствуют бинокулярному зрению. Что такое бинокулярное зрение? Это зрение двумя глазами. Монокулярное – это одним глазом, бинокулярное – двумя глазами. Итак, дорогие друзья, зрительный анализатор, глаз, он представлен в виде вот такого шара. И самые основные моменты, которые необходимо сейчас усвоить, это то, что Мышцы глаза. Есть определенные мышцы глаза, глазодвигательные мышцы, которые поворачивают наш глаз влево, вправо, вверх, вниз и так далее. И есть еще другие мышцы, которые так называемые ресничатые мышцы, которые регулируют наш хрусталик, регулируют зрачок. Если мы посмотрим, для чего нам зрачок необходим, для того, чтобы запускать необходимое количество фотонов света в зрительный анализатор. И вы знаете, что когда достаточно сильный пучок света, зрачок уменьшается. В темноте, наоборот, зрачок расширяется. Это для, это для того, чтобы большее количество фотонов пропустить в зрительный анализатор. Дальше происходит следующее. Дальше вот этот пучок проходит через хрусталик. Хрусталик – это определенная, Структура нашего организма, которая умеет либо э, уплощаться, либо удлиняться. Это происходит для того, чтобы полноценно видеть вблизи, либо вдали. Так. Значит, э, в том случае, когда где-то была очень интересная картинка, а я ее где-то уже потерял. Извините, возвращаемся. Давайте вернемся все-таки вот схематическое представление механизма аккомодации. То, о чем мы с вами говорили. Когда, когда зрачок немножечко уплощается, мы видим хорошо вдаль. Вернее, извините, не зрачок, а хрусталь. Когда мы фокусируемся на близкие предметы, наоборот удлиняется этот хрусталь. Это необходимо для того, чтобы Поток световых лучей и вообще картинка у нас проецировалась четко на задней части зрительного анализатора, где происходит именно работа колбочек и палочек, так называемых, то есть светочувствительных волокон, которые уже передают сигнал к зрительному нерву. Вот, дорогие друзья, допустим, человек видит какой-то предмет, в данном случае елочка. Происходит такой момент, что елочка у нас отображается на вот этих э, э, полбочках-палочках в перевернутом виде. Интересный факт. Э, в свое время уч, австрийский уч, ученый изобрел э, очки, э, которые переворачивали изображение. И он решил проанализировать, э, каким образом его мозг будет включаться в процесс видения, когда он будет все время пользоваться этими очками. И эти очки он не снимал ни днем, ни ночью. То есть он просыпался уже все время в очках. Когда он надел, естественно, картинка была перевернута. Но прошло какое-то время, и он проснулся, а он видит мир нормально. Причем он смог в этих очках Сначала на велосипеде ездить, потом ездить на автомобиле. Но самый интересный момент. Как только он снял эти очки, просматривая мир своими глазами, у него картинка была перевернута. И опять надо было некоторое время, по-моему, около 10 дней, чтобы картинка стала на свое место. Почему это происходит? Да, у нас картинка проецируется на задней стенке зрительного анализатора, но видим-то мы и все картинки формируются именно в затылочной доли серого вещества нашего мозга. То есть представьте, здесь глаза, где, через которые мы получаем фактически картинку, происходит перекрест, перекрест зрительного нерва. И вот вот эта зрительная кора, с помощью которой мы уже воспринимаем этот мир. И что самое интересное, что здесь рядышком находится зона сенсорной, зрительной и слуховой памяти. То есть для того, чтобы мы полноценно воспринимали весь мир, нам необходим не только зрительный анализатор, но и активные чувства и эмоции и все это формирует понимание принятие окружающего пространства. И если у человека в мыслях, если у человека в его сознании нет э, понимания каких-то процессов, он просто их не замечает. Интересный факт. Когда люди э, впервые нашли племена аборигенов, и э, они высадились на определенном острове, они наблюдали за морем, и этим аборигенам показывали корабль, плывущий вдали. Вот, смотри, корабль плывет. А они его не видели. Почему? Потому что их... В их сознании не было понимания корабля. Они не понимали, что это такое. Поэтому их мозг, опыта не имея, не, не показывал эту картинку. Потому что вот как раз все вот эти зоны отвечают за восприятие всего окружающего мира. Это просто интересный факт. Возвращаемся к нашему зрению. Оказывается, что зрительный анализатор, мы уже говорили с вами, что есть глазодвигательные мышцы, которые регулируют, Э, сам, э, зритель, э, э, сам глаз, но есть мышцы, которые регулируют хрустали. И именно благодаря последовательной и правильной деятельности этих мышц происходит правильное восприятие мира, правильная четкая картинка мира. Когда происходит закисление организма, мы с вами говорили, что в силу разных причин э, заболеваний разного рода, то есть, когда клетки закисляются, когда клетки недополучают кислорода, они, соответственно, перестают полноценно питаться. У них нарушаются обменные процессы. И то же самое при разных заболеваниях. Особенно, вы знаете, при сахарном диабете, при, други, при других заболеваниях. Очень сильно страдает э, зрение. И мы на сегодняшний день можем рассмотреть массу факторов, Дети уже рождаются, а зрение там через год, через два у них нарушается. Сразу же одеваем очки. Что мы делаем? Мы вообще блокируем. То есть, конечно, искусственная линза нам выравнивает поток света, но с каждым годом эти очки фактически через год, через два все люди меняют. И это, к сожалению, происходит не на уменьшение диоптрии, а на увеличение. То есть мы говорим о том, что мы. Одеваем, берем, применяем какой-то косты, и с каждым годом эти костыли, костыли должны все время усложняться. Если мы говорим о восстановлении здоровья, то казалось бы, что и зрение должно восстанавливаться, применяя эти очки. Происходит обратно. Опять же, мы блокируем работу всех мышц и в первую очередь мышц, которые регулируют хрусталь. Если мы рассмотрим работу хрусталика и работу мышц, которые его регулируют, и уже зная о том, что каждый, каждая клетка в первую очередь не питается кислородом, а уже потом питательными веществами, и когда этого кислорода недостаточно, соответственно, функция этой мышцы, либо этих групп мышц, они нарушаются. Соответственно, они перестают адекватно регулировать хрусталик для воспринять. Особенно это происходит, когда человек резко переключается с просматривания каких-то предметов вдали либо наоборот вблизи и эм, либо же очень часто сегодня ну, просто и дети, и взрослые приходят с жалобами на спазмы аккомодации. Что такое спазмы аккомодации? Сначала человек читает много, либо сидит в гаджетах, а потом происходит то, что у него начинают болеть глаза, и они расплываются. Что происходит? Мышца, которая начинает вот этот э, хрусталик, она уплощает, и она зажимается то есть у нее происходит спазм, и она уже не реагирует, она не отпускает этот хрусталик, и, соответственно, возникает боль. Почему это происходит? Потому что нарушен обмен в этих мышцах в первую очередь. Если мы посмотрим, некоторые люди скажут, что, ну, допустим, рассмотрим катаракту, тоже очень часто встречающаяся проблема помутнения самого хрусталика. Конечно же, какое, какое значение имеют мышцы? Мышцы здесь имеют косвенное э, значение, но опять же катаракт развивается в тех случаях, когда мышцы в первую очередь уже перестали полноценно функционировать. Когда мышцы перестали функционировать, наш хрусталик э, соответственно не работает полноценно. И в нем не происходят обменные процессы той внутренней жидкости. А что за жидкость внутри хрусталика? Она подобна на лимфу. Там есть водорастворимые белки. И фактически обмен этих веществ в хрусталике, они должны тоже происходить полноценно. И происходит это за счет в том числе стекловидного тела. Потому что разница астматических давлений... И работа калий натриевых каналов, то есть натриевые каналы пропускают все необходимые вещества внутрь клетки, а в данном случае мы говорим о том, что внутрь хрусталика и заводят все питательные вещества, а через э, калиевые каналы э, выводятся те продукты, отработанные, которые уже не нужны организму. И таким образом происходит обмен. И когда этот обмен нарушается, что происходит? Происходит э, застойное явление хрусталики. То есть вот эта жидкость, она перестает быть прозрачной. Она замутняется. Вот вам белок. И особенно даже в начальных стадиях, как проверить, начинается катаракта или нет. Просто можно взять фонарик, конечно, не очень сильный, и посветить человеку в глаз. И мы увидим, как светится этот белок. То есть, естественно, когда хрусталик непрозрачный, он не будет в достаточном количестве пропускать световые волокна, так, э, вернее, не световые волокна, а световые пучки. Мы говорим с вами, опять же, возвращаемся к тому, что э, закисление организма имеет значение в заболевании э, глаз э, при э, нарушении э, зрения, имеет очень прямое значение и влияние. Дальше. Стекловидное тело и весь глаз окружен сосудистой оболочкой. Мы опять же с вами говорим о том, что с помощью сосудов приходит и кислород, эритроциты приносят кислород, и питательные вещества. То есть сначала происходит восстановление самого стекловидного тела, потом происходит восстановление хрусталика. Когда правильно работают мышцы, правильно формируется картинка, она передается по зрительному нерву, передается в бугры затылочные бугры, именно в зону зрительного зрения, и там уже формируется картинка, и мы, соответственно, видим полноценно то, что рассматриваем. Дорогие друзья, а как быть? Вот мы знаем, что уже вот как происходит заболевание. Опять же, причину заболевания надо рассматривать на диагностике, потому что закисление организма может быть силу разных причин может быть заболевание той же поджелудочной железы. Я уже говорил, при сахарном диабете очень сильно страдает вообще весь организм, в том числе и зрение, либо других органов. Любые воспалительные процессы приводят к тому, что лимфатическая система не справляется с токсинами. Мы говорили, что хрустальники жидкость, стажа, лимфофактически, когда происходят застойные явления, то это приводит к нарушению зрения. Конечно же, этому очень хорошо способствует использование в большом количестве гаджетов, когда дети, взрослые на одном расстоянии длительное время рассматривают, допустим, телефон. И у них что происходит? У них перенапрягаются эти мышцы, хрусталик не работает, мышцы не работают, происходят застойные явления. Конечно же, это происходит уже в том случае, если питание мышц, питание по сосудистой оболочке нарушена, опять же, в силу разных причин. Мы с вами сегодня поговорим, как можно устранять эти заболевания, применяя прибор партис медикус, то есть как можно улучшить зрение. На самом деле у нас есть пациенты, которые уже с отслоением сетчатки. А что такое сетчатка? То есть это на задней стенке от нерва отходят определенные, как я уже говорил, Рецепторы, это колбочки и палочки, они фоточувствительные, и при ослоении сетчатки происходит как раз отсоединение от сосудистой оболочки. Опять же, причина нарушения питания. И это может быть может приводить к увеличению внутриглазного давления, это может приводить к увеличению, повышению внутричерепного давления и так далее. Когда происходит увеличение внутриглазного давления, автоматически происходит очень часто, либо постепенно, либо резко вот эти вот процессы. И у нас есть пациенты, которые на протяжении месяца-двух значительно улучшили свое при отслоении сетчатки, то есть происходит обратный процесс. Если мы говорим о том, что при банальных нарушениях зрения близорукость, дальнозоркость, то результаты еще намного быстрее каждый человек может увидеть. Естественно, необходимо разбираться, необходима диагностика. То есть мы понимаем, что нарушение зрения, может быть не только на уровне зрительного анализатора именно глаза. Нарушения зрения могут быть на уровне перекреста, на уровне других структур. И это особенно включается при атеросклерозах, при гипертонии. Это особенно часто можно увидеть после инсультов ишемических, либо другого генеза. Опять же, для того, чтобы понять, на каком этапе нарушения и правильно выстроить программу, первый месяц, потом второй, третий, необходима диагностика. Именно на диагностике мы рассматриваем каждую зону и включаем в первую очередь те зоны, которые наиболее повреждены. Но опять же мы можем использовать прибор парки с медикус для восстановления Зрение. И те люди, у которых есть прибор, и у которых есть небольшие нарушения зрения, даже если есть большие нарушения зрения, вы можете в самое ближайшее время уже помочь себе восстанавливать зрение. И для этого есть определенные программы. Я вам сейчас продемонстрирую. Итак, дорогие друзья, прибор паркис медикус. Берем перчаточки и проводки, выносные электроды, которые соединяют сам прибор с перчатками. Что нам надо сделать? В первую очередь надо намочить перчатки, как при восстановлении здоровья электромагнитно-микротоковая коррекция предполагает использование перчаток из серебряным волокном, но перчатки необходимо перед процедурой намочить. И намочить необходимо солевым раствором. В среднем 1 столовая ложка на сборкой на литр воды мы кипяточком залили, остудили и, в принципе, жидкость готова. Намочили эти перчаточки. Я сейчас, значит, беру, после того, как вы намочили перчатки, присоединяем не на руках электроды, особенно если они новые. Прибор необходимо, используя перчатки, чтобы он был в пакетике, потому что мокрые перчатки, чтобы не окислялся механизм. Мы помним, что прибор должен у нас работать длительное время, и э, надо сделать все, чтобы э, не подвергать механизм никаким э, стрессам, медицинским терминам. Дальше мы одеваем эти перчатки. Есть. И включаем Переходим, включаем сам прибор, переходим в систему лимфокровь и э, включаем программу номер 12 лимфодренаж. Вы скажете, а какое же отношение имеет лимфодренаж? Самое основное, помните, я вам говорил, что хрусталик, он в основном, э, жидкость хрусталики, она, э, она очень похожа на лимфу. И для того, чтобы включить э, зрительный анализатор, надо все делать правильно, надо все делать постепенно. И в первую очередь необходимо восстановить лимфоотток, лимфодвижение. Потому что лимфа, повторюсь, уже который раз – это мощнейшая система, которая является канализацией организма. И она должна полноценно собирать все шлаки, токсины, продукты жизнедеятельности каждой клеточки и выводить их из организма. Соответственно, когда мы включаем программу лимфодренаж, программа включилась. Как только она включилась, нам необходимо поставить от одного стрелочкой. Вот я таким вот образом покажу. Стрелочкой поставить от одного до трех э, вольт. Не больше. Э, не больше. Так как... Э, мне говорят, что надо громче, да? в чате пишут. Исправимся в следующий раз. Дорогие друзья, я получил замечание, что лучше динамическая, динамичная картинка, потому что голова, говорящая голова не очень воспринимается людьми, поэтому мы немножко формат поменяли. Если есть какие-то вопросы, замечания, пишите, мы сразу же будем исправлять. Значит, петличка нужна в следующий раз. Значит, когда мы поставили от одного до трех вольт, больше не надо, даже если вы не чувствуете покалывание, работа будет идти. Во-первых, по меридианам на каждый пальчик открываются меридианы и даже те, которые отвечают за зрение. И помимо всего прочего, нам необходимо проводить определенные манипуляции. Я сейчас отключу прибор, его надо положить в сторону, но прибор. Мы предполагаем, что прибор работает. Итак, дорогие друзья, сначала надо включить лимфатическую систему именно отток лимфы. И сейчас мы говорим о том, что надо включать грудной лимфатический проток. Самый главный проток лимфатической системы нашего организма. Об этом я говорил на многих лекциях. Итак, дорогие друзья, одной рукой в течение одной минутки мы вот обнимаем нашу щитовидную железу над и под ключичками. Сейчас немножко. <зв�> вот таким вот образом. Одеваем фактически, э, вот, э, не то что одеваем, а обнимаем щитовидную железу, одну минутку подержали таким образом. Одну минутку мы подержали таким образом. Значит, потом ставим перчатку, ну, естественно, на голое тело, я сейчас не буду полностью демонстрировать. Одну ручку мы поставили на грудь, одну ручку на солнечное сплетение. Одну-две минутки мы таким образом посидели. Вы можете это делать даже пока вы там смотрите телевизор, общаетесь с семьей и так далее. Для себя любимого всегда можно найти время для восстановления здоровья. Когда мы это закончили, дальше переходим к шейке. Фактически, вот э, максимально заходим назад и отводим лимфу к грудному лимфатическому протоку. Вот таким вот образом, около одной минутки работаем, отводим лимфу. То есть мы таким образом отводим лимфу не только от шеи, а полностью освобождаем всю лимфатическую систему нашей головы. Дальше обнимаем наши ушки. Да, то же самое фактически мы делаем, что и я показывал при косметологии. То есть сначала надо дать отток лимфы. Обнимаем ушки спереди и сзади и таким образом около одной минутки посидели. Потом зажимаем ушки и еще одну минутку посидели. Если вдруг на трех вольтах вы чувствуете, что у вас немножко закружилась голова, это говорит о том, что ваши сосуды либо чем-то забиты, головной мозг не кислорода. Значит, пока перейдите на 1 вольт, на 2 вольта, попробуйте. То есть головокружение не должно быть. Дальше, когда мы закончили сушками, отводим лимфу от лба, от счетчика. Глазки вот полностью, хорошенечко, особенно сейчас обращаем внимание на глазки. И вот ушком отводим лимфу, подбородок, особенно глаза. Глаза закрываем при этом. вот При этом вы будете видеть и чувствовать. Э, чувствовать, а видеть вы будете. Так, и что мне сделать? Просто вот здесь, да, повесьте. Сейчас мы даже петличку присоединяем. Напишите, пожалуйста, насколько качественный звук, все ли у нас хорошо. Посмотрите. Дальше продолжаем. Дорогие друзья, глазки закрываем. И когда мы работаем с, глаз, с глазами, либо около глаз, вы можете видеть, как такие молнии. Это нормальное явление. То есть это электромагнитные частоты пробивают, так пишут, что все хорошо, да? пробивают как раз сигналы. По зрительному нерву все идет нормально. И люди которые с значительными нарушениями зрения этих молний поначалу могут не видеть. И по мере того, как они понемножку будут появляться, это говорит о том, что уже восстанавливается зрительный анализатор. Итак, продолжаем. Отводим лимфу к ушам. И при этом мы еще, конечно же, получаем косметологический эффект. Очень мощный. Дальше. Как только мы проработали эту зону, проработали, фактически отвели лимфу, дальше мы берем прибор, останавливаем программу э, лимфодренаж и переходим в систему, в этой же системе лимфокровь, переходим в э, программу глаза. Так, я сейчас прямо это делаю. Сейчас скажу, какой номер. Так, где у нас... Пролистала лимфокровь. Есть. Глаза. Номер 4. Конечно, есть программа Глаукома, есть программа другие. При нарушении зрения около 30 программ. Это только напрямую связанных с зрительным анализатором. И, наверное, около 100 программ косвенных, которые включают разные отделы зрительного анализатора, в том числе и задние бугры, и перекрест, и так далее. Мы сейчас говорим в общем, то есть когда мы ставим программу глаза, здесь последовательно идут частоты здоровых э, структур глаза. Значит, э, опять же, как только программка э, включилась, мы ставим, э, мы ставим, выводим 1, 2 либо 3 вольта. И что мы дальше делаем? Одной ручкой мы закрываем глаз, а, один глазик, другой глаз у нас открыт, и нам необходимо э, немножечко поработать мышцами глаза. Как мы делаем? Мы посмотрели максимально, допустим, у меня закрыт сейчас правый глаз. Посмотрели максимально влево и немножечко голову в правую сторону подвели, то есть сделали напряжение этой мышцы. Э, потом прямо смотрим, теперь в другую сторону и подвели немножко в другую сторону голову, сделали напряжение этой мышцы. Мы тренируем мышцы быть здоровыми. Фактически мы смотрим этим глазом, но это же глаз тоже, который закрыт, работает. Соответственно, потом вверх точно так же максимально посмотрели, голову немножко опустили, посмотрели вниз, голову подняли. Потом по диагонали смотрим верхний левый угол и голову вниз немножечко посмотрели вправо, в нижний правый угол. То есть все по... Ой, открыл. открыл глаз. Прибор не подключен. Так, значит, дальше по диагонали. Опять же, правый верхний угол немножечко потянули, левый нижний угол потянули, мышцу натянули. Проработали. Теперь переходим на другой глаз. То же самое вправо немножко голову повели, мышцу напрягаем влево, опять же, в другую сторону, вверх-вниз, по диагонали в другую сторону, по диагонали вниз и вверх, проработали, есть, закончили. Когда вы будете работать по данной технологии, вы, возможно, почувствуете боль. Дорогие друзья, если вы почувствовали боль, допустим, вы отводите глаз максимально влево, потянули, вы почувствовали боль, все, на сегодня, достаточно. То есть мы работаем до боли. Дальше делаем следующее упражнение, если вы чувствуете, что следующее упражнение – вызывает боль. На сегодня достаточно. Завтра эта боль уменьшится, послезавтра еще больше уменьшится, и через несколько дней она уйдет. Это все равно, что вы придете в спортзал, вы начнете, возьмете гирю сразу 100 килограмм, вы же не сможете поднять. Мышца атрофирована. Но к этому надо прийти. Точно так же мы работаем, тренируем наши глазки. Помимо того, что мы тренируем наши глазки, мы еще и заводим частоты здорового глаза, здоровье, здоровье зрения. И, естественно, мы ускоряем эти Процессы в разы, если не в сотни раз. Как только мы закончили э, эту э, методику, значит дальше мы переходим, от, э, останавливаем эту программку и переходим в той же системе лимфокровь, переходим в мышцы. Одну секундочку. Мышцы глаз номер 28. Дальше что мы делаем? Мы фактически повторяем, закрываем глазки. И теперь нам надо подвигать по кругу вверх-вниз. Вот полностью по кругу нашими глазками двигаем. В одну сторону, потом в другую сторону. Дорогие друзья, помним, до боли не надо насиловать. Мышца должна э, проработать. И если она включается, если сразу же включаются обменные процессы, но не успевает, не надо форсировать события. Для этого есть время. Конечно же, это надо делать каждый день. Э, тренироваться надо э, и задавать частоты здоровья каждой клеточки каждый день. И тогда с каждым днем восстановление зрения, вообще восстановление здоровья будет прогрессировать, это не касается только зрения, это касается и тех программ, которые мы высылаем каждому человеку, чтобы прорабатывать при тех либо других заболеваниях, пожалуйста, люди получают результат, вот то, что сегодня я видел на консультации, прошло 20 дней, люди получили результаты, потом оказывается, что мы раз в неделю попой одели перчатки, либо два раза в неделю. Нельзя, дорогие друзья, это делать. Пожалуйста, найдите время для себя любимого, восстановите зрение, потом просто будем его поддерживать. Вот это важный момент. Итак, проработали по кругу влево, вправо хорошенечко, потом поменяли ручку. Помните, мы работаем не только вот с глазками, но еще и у нас по меридианам идут вот эти частоты здоровья. То есть идет работа на уровне всех органов и систем. Конечно же, в первую очередь органа зрения. Итак, закрыли глазки и проработали хорошенечко, хорошенечко, влево, вправо, вот, максимально. В таких, ну, это не буду я сейчас давать медицинские термины всевозможные. То есть вот это, я думаю, то, чего вам будет достаточно на первое время. Итак, мы закончили, проработали. Теперь, не снимая перчатки, не убирая эту программу, теперь нам надо промассировать очень хорошо ткани, косточки вокруг глаз. Причем немножечко надо надавливать. И там, где вы чувствуете боль усталость, там надо немножечко задержаться. Вот сейчас у меня есть немножечко боль в висках, наверное, переутомление есть немножечко. Значит, я бы, вот это, применяя эту программку, немножко задержался до того момента, пока боль уйдет. На это может уйти 15, 20, 30 секунд, потому что происходит восстановление каждой клеточки и происходит восстановление как раз биологически активных точек и через них восстановление зрения. Потом мы прорабатываем вот полностью начиная от внутренней э, от, э, от внутренней части глаза прорабатываем вот так вот косточки нижнюю э, косточку глазницы потом верхнюю косточку глазницы хорошенько прорабатываем там где есть боль вы останавливаетесь закончить на самом деле это я сейчас разжевываю но это займет у вас ну, может, минут 15-20 вашего времени. Я думаю, что 15 минут будет достаточно на все. Дальше, когда вы это закончили... Вот я даже сейчас просто промассировал, у меня уже картинка намного более четкая перед глазами, хотя прибор не подключен. Потому что приходит, происходит прилив крови, происходят обменные процессы, значит, зрение наше начинает включаться. Дальше. Что нам необходимо сделать? Мы двумя глазками, нам надо, вот, допустим, я беру сейчас пальчик и выбираю, вот, не переводя взгляд, где-то точку, какой-то предмет на далеком расстоянии. И я фактически фокусирую сначала зрение на этом пальчике, потом перевожу взгляд, но не отвожу в сторону, не отвожу голову четко, за пальчиком перевожу на более дальнее расстояние. То есть я фокусирую далеко, зрение и близко. То есть вот таким вот образом, приблизительно 20-30 сантиметров. И вот я сейчас зафиксировал взгляд на пальчики, перевел взгляд на дальнее расстояние. Опять пальчик, опять дальнее расстояние. Несколько минут. У некоторых людей сразу же тоже будет возникать боль. Сейчас мы э, фактически тренируем вот эту вот мышцу, которая регулирует э, сам зрачок, ну и, конечно же, э, хрусталик сам буквально две минутки либо до боли проработали и достаточно дорогие друзья вот и все скажите пожалуйста насколько это сложно вот как вы считаете напишите вот имея такой прибор и если вы будете знать что в течение вот если даже пяти дней вы поделаете такие ну при средних скажем так просто близорукости, дальнозоркости, астигматизме, вы поделаете даже пять дней каждый день такую процедуру, вы реально сразу увидите, да, у нас люди очень часто, мы проводили эксперимент, мы текст определенный ставили, люди садили, прорабатывали, и уже на две строчки они видели после первой процедуры лучше, конечно, с каждым днем оно будет фиксироваться и улучшаться. Напишите, пожалуйста, вот сложно такую процедуру проделать каждый день на протяжении 15 минут? Я думаю, это не сложно. А мы продолжаем. Итак, дорогие друзья, повторюсь, это та программа, которая подходит для всех, для каждого человека, независимо от того, какие проблемы со зрением. И э, важный момент, что... Вы не навредите себе. Здесь есть одна еще технология. Преда... Я не буду о ней говорить. Это технология не для всех подходит. Это индивидуально. Даже не буду говорить, чтобы не экспериментировали на себе. Вот. То есть При необходимости для каждого человека мы подключаем разные программы. В видеоформате показываем, как это необходимо сделать. И э, добро пожаловать в мир здоровья. Дорогие друзья, насколько была полезна эта лекция, э, пишите сейчас в комментарии и задавайте вопросы. Я жду вопросы. Э, Оля, есть? Добрый вечер, Олег Владимирович. Можно ли улучшить зрение при возрастных изменениях? Близорукость с детства минус 7, а теперь и дальнозоркость. Значит, опять же, мы говорим о том, что с детства близорукость – это то, о чем, что прошел я. В два года мне одели очки, надо будет достать у мамы, попросить эти альбомы, те фотографии, там где в садике, в школе, я вот с такими очками, можно еще… В таких очках можно зайти на первые мои видео, когда я работал челюстно-лицевым хирургом, по имплантации давал там у меня сто с чем-то килограмм, я в таких вот очках, и на самом деле без очков я как был вот... Не буду сравнивать. <смех> <смех> да. вот. И э, уже на протяжении трех или четырех, да, больше, уже, наверное, шесть лет я не одеваю очки вообще. Я не могу сказать, что у меня стопроцентное зрение. Потому что ну, на себя любимого не, не всегда хватает времени. Но э, меня полностью это все устраивает. У меня нет спазма аккомодации. Я вижу достаточно хорошо, близко, далеко. И э, все нормально. Конечно, если бы я взял себя и Я думаю, что надо будет это сделать и доработать, чтобы было стопроцентное зрение. На самом деле то, что у вас нарушение зрения с детства и сейчас, как вы выразились, старческие изменения, я вот не люблю. Потому что э, таких вот диагнозов, во-первых, и сравнений. Мы на сегодняшний день каждый день слышим, вот приходят люди и говорят... Посмотрите в свой паспорт, посмотрите на свой возраст. да сколько же вам лет, дорогие друзья, да каждая клетка может восстанавливаться, независимо от того, это поджелудочно, это простата, либо это э, мышцы глаз. Просто надо дать правильные частоты, устранить те проблемы, которые вызвали заболевание и в добрый час на пути к здоровью. Олег Владимирович, скажите, что же делать? Ребенку 10 лет, а зрение уже минус 3 и падает дальше. За ответ. Опять же, в первую очередь необходимо делать диагностику и находить причины. И причины могут быть разные. На самом деле у ребенка, ну вот, скорее всего, вот просто по памяти, вот даже сегодня, вчера, да, вчера был мальчик, 12 лет, потеря, то есть они пришли с главной проблемой это зрение. Мы начали копать, оказалось, что поджелудочная железа не совсем хорошо работает, застой, желчи. Вы скажете, а какое же это отношение имеет к зрению? Да самое прямое, застойные явления, воспалительные процессы в организме, приводят застойю застою грудного лимфатического, вообще всей лимфатической системы. Организм каждая клеточка не забирает, то есть эта лимфатическая система не забирает шлаки и токсины и не остается на уровне каждой клеточки. Каждая клеточка начинает задыхаться. Каждая клеточка мышц в глаза перестает полноценно работать. Нам еще плюс одевают очки. Они вообще отключаются эти мышцы. И таким образом зрение ухудшается. Это прогрессирует. 10 лет это уже достаточно такой возраст, который можно показать ребенку, либо помочь, как работать. Даже если человек не будет работать перчатками, можно эти программы, то есть мы доставляем программы, человек одевает прибор на себя, либо программки для ребенка, подготавливаем дипольную воду, там же восстановление зрения, эту водичку ребенок пьет, периодически родители ставят определенные программки на ручки, на ножки, все можно решить. Было бы желание. Если у вас есть желание помочь вашему ребенку, да будет так. Есть вопрос. Олег Владимирович, сколько вам лет? Э -э, ну, в октябре будет 45 лет. Перед Турцией. Если человек получил сильный ожог кипятком, врачи говорят, скорее всего, потребуется пересадка ткани. Может ли помочь ваш прибор? Дорогие друзья, сложная ситуация, насколько это было вот давно, скажем, если эта ситуация возникла давно, то, конечно же, имеет смысл попробовать. У меня нет опыта, но я знаю четко, что воспаленные вены, что любые травмы, что любой синяк, просто мы сегодня прорабатываем, что такое синяк, это травма, это застой э, гематома. Мы прорабатываем, и уже на следующий день его практически нет. Ведь есть программы регенерации тканей, есть крема, регенерирующий коктейль, есть программы для восстановления ДНК, есть программы для восстановления кожи. По коже только около, по-моему, 44 программы. То есть, и если подобрать по резонансу, какие частоты надо для восстановления, подобрать крема и вглубь этих тканей, даже уже частично омертвевших, завести эти все питательные необходимые вещества, это то, что происходит на косметологии, то, что происходит, применяя все жидкости, применяя те крема, которые мы предлагаем, помочь организму восстановиться, я думаю, что есть все шансы восстановиться. Сколько для этого надо времени? Это уже другой вопрос. Но это не годы. Буквально в течение э, там, двух недель покажет, насколько это эффективно. Сегодня был человек, надо будет, кстати, сфотографировать Сергея с Витилиго, который мы отправляли. Все, и Витилига нет. Вот сегодня просто вот такой день, не сделали фотографию. Как мы поняли, что программа работает? Прошло две недели, уменьшилось два раза. То есть вы, это не значит, что вам надо работать с прибором на протяжении полугода-года, и, может быть, через полгода он нам поможет. Вы начинаете работать, и результат вы видите сразу. В данном случае я более чем уверен, что вы увидите результат в течение, там, допустим, двух недель. Это будет вас зажигать, это будет вас мотивировать и просто надо дальше работать. Подскажите, пожалуйста, программу для астигматизма. Опять же, есть, есть определен Вот эта программа, которую я сегодня дал, она очень хорошо снимает, восстанавливает зрение, снимает вот этот астигматизм. Но более подробно нужна диагностика, и уже по диагностике мы дадим то, что необходимо именно вашему вам, либо вашему ребенку. Если глаз не видит, инсульт в голове, может прибор вернуть зрение? Ну, давайте мы начнем с того, что если инсульт, нужна реабилитация после инсульта. То есть надо посмотреть, в каком состоянии вообще мозг, в каком состоянии клетки мозга. Какие органы задействованы? Мы же не знаем, ну в данном случае я не знаю. То есть это нужна консультация, необходима, э, скажем так, э, диагностика. Допустим, произошло мертвление зоны затылочной доли. То есть происходит нарушение э, самой уже картинки в, в мозге. Но это не является приговором. Нам просто надо знать, что именно. А диагностика наша покажет, на какие зоны воздействовать. А может быть задействован сам зрительный анализатор, допустим. Но э, в любом случае восстановление таких пациентов за несколько месяцев, вот у нас люди, которые фактически, мы сегодня общались, у нас было совещание, э, сколько... Два с половиной или три месяца – это полное восстановление, это при том, что человек не ходил, он не разговаривал, еще немножечко сейчас есть проблемы с чтением слух. Вот он про себя читает, а вот разговор ну, еще затягивает, но это то, с чем вообще не работает официальная медицина, к большому сожалению. Олег Владимирович, мое зрение сейчас плюс 3. Насколько я могу поправить свое зрение? Какие схожие есть примеры? Я хочу вам сказать, что можете восстановить свое зрение полностью. Для этого надо время. Схожих примеров ну, масса. Еще раз я говорю, вот я перед вами стою. Вы вспомните на всех выставках, на всех моих выступлениях. Я даже не знаю, где мои очки. Там мама где-то целый пакет держит для памяти. Хотя я говорю, зачем? Память должна быть хорошей. Вот. Поэтому тут доказывать кому-то, либо вы верите и вы идете в это и получаете результат уже в самое ближайшее время. Либо нет, тогда одеваем очки, идем на операции. Это тоже метод и вообще выбор каждого человека. Как часто вы рекомендуете делать косметическую процедуру с маской и с кремом? Косметическая, и да. И желательно ли включать каждый раз одну и ту же программу или лучше менять? Косметическая программа вообще делается, ну, идеально она делается два раза в неделю. Вот это самый такой благоприятный режим Программу Вы можете менять и вы можете увидеть, что на одной программе, допустим, там, морщинки у вас лучше она работает для вас в данном случае, а для кого-то будет работать лучшая программка там, микроциркуляция. То есть вы один, второй, третий раз где-то поставили разные программы. Но хочу сказать, если, допустим, у вас сегодня работает шикарная программа для снятия морщин, вы там проработали 4-5 раз, потом вы дальше опять снова пробуйте и программы, потому что морщинки уйдут, организм восстанавливается, потом какая-то другая программка. Вам подойдет. Вы будете сами чувствовать. И с каждым разом вы будете чувствовать эту гладкость кожи. И кстати, напишите, кто уже пользовался, увидел результат или нет, вот даже после первого сеанса. Добрый вечер. Забивается слезоотводный канал, постоянно течет слеза. Можно помочь? Операция с имплантом не помогла. Благодарю. Опять же, надо разбираться, но со слезный канал здесь какая причина? Причина в слизистых оболочках фронтальных пазов. Вполне может быть. То есть есть застойные явления, есть инфекции. Организм пытается с помощью этой же слезы выделить эти все токсины, убрать из организма. Но опять же есть у нас программы пороговой паразитарной защиты в паркесе, носослезный канал. То есть фактически, когда мы ставим эту программку, мы убираем все проблемы возможные, которые могут быть в данной области, в данной зоне. И понемножечку таким образом вы будете восстанавливать и этот участок своего тела. Расскажите, пожалуйста, подробно, как делать дипольную воду. Дипольная вода. Берем час, Берем прибор. То есть для дипольной воды у вас в основном вы получили программки уже, получили приборы с программами для подготовки дипольной воды. Если мы делаем, когда мы делаем диагностику и мы даем рекомендации, то эти рекомендации уже касаются каждого человека, то есть именно в каждом конкретном случае. Вы можете взять 5-6 литровый бутыль. Ой. Оля, мы можем что-то найти сейчас емкость. емкости. Стакан, пожалуйста, с водичкой. Ну, чтобы было более наглядно. Значит, включаем программу, которая у вас предустановлена. По-моему, пациент 3. Да, по-моему, пациент 3 для подготовки дипольной воды. Вы включаете эту программку, Берем емкость. Вообще, можно брать 6-литровую. Я беру стакан. Попитьевая вода? Нет? Ну, я хотел попить. Ладно, ладно уже. Значит, берем, ну, сейчас стакан для того, чтобы было понимание, но ну, вы берете 5-6-литровый бутыль. Включаем эту программку, ставим прибор генераторами электромагнитных частот к воде вот таким вот образом и просто оставили работать. Программка работает, мы обычно заряжем, ставим где-то на 3-3,5 часа. 6-литровый бутыль подготовилась дипольная вода, и вы эту водичку пьете на протяжении нескольких дней, пока вы ее выпьете. Все, ничего сложного нету. Программка отработала, выключилась. Повторюсь, у вас предустановлены программы для всех, для дипольной воды, и для каждого мы готовим уже индивидуально после диагностики. Благодарю. Так. Инсульт, потеря глотательных функций. Возможно восстановление? Да, возможно. Опять же, надо делать диагностику, смотреть, на каком э, этапе идут нарушения, э, где они продолжаются, какие участки мозга необходимо в первую очередь задействовать, восстанавливать, давать кислород. Друзья, что такое инсульт? Клеткам не хватало кислорода. Либо в результате хронического нехватки кислорода, это ишемический инсульт, либо геморрагический инсульт в результате кровоизлияния. Но опять же, кровоизлияние бывает тоже в, в тех случаях, когда есть либо атеросклеротические бляшки, либо слабость этих сосудов, а это всегда какие-то инфекции. Необходимо, перв... если произошел инсульт, э, поймите, что те инфекции, которые его вызвали, и те причины, он же не, они же не ушли. То есть необходимо найти вот, вот этот клубочек, найти вот эту срединку, ниточку, и распутывая вот эту уже ниточку, понемножечку, понемножечку восстанавливать зрение. Дорогие друзья, мне удивляет, вот, вот у меня то-то, смогу ли я за месяц это устранить. Поймите, мы с Игорем Ивановичем уже говорили, было бы хорошо придумать одну таблетку, выпил и завтра здоров. Но не может такого быть, потому что надо менять сознание, надо двигаться по жизни именно в том направлении, в котором ваша душа пришла в этом теле и выполнять свое предназначение. А когда возникают какие-то заболевания, это говорит о том, что что-то вы делаете не так. Как-то вы двигаетесь не в том направлении. Возможно, задумайтесь. А тело наше – это храм души. Его надо в первую очередь восстанавливать. И когда мы его восстанавливаем, восстанавливается биополе человека. Еще раз повторюсь по резонансу. По закону резонанса уже начинает привлекаться только положительные события. Помните, я вам говорил, есть у нас картинка, она фиксируется в области сенсорной памяти, здесь же фиксируется знание и память, которая возникла в результате слуховых впечатлений, эмоциональных впечатлений, зрительной функции. Это, в свою очередь, формирует биополе. Ведь мозг тоже имеет свое биополе, как и каждая клетка, как и весь человек. Соответственно, когда у нас формировано здесь добро, счастье, любовь, гармония, соответственно, по закону резонанса к нам привлекаются только такие события. События, которые вызывают добро, которые вызывают любовь, радость и так далее. Это все взаимосвязано. Говорят все. Дорогие друзья, я благодарен за внимание. Желаю вам крепкого здоровья. До новых встреч.